сегодня рецепт приготовления линия горячего копчения быстро и очень вкусно они там плывают с сейчас будем их готовить да. вот линь почему решил показать но ну, не стал вам показывать как он чистится в принципе в лине самые Противно это его чистить, как говорится, там не поймешь, где чешуя, где что. Потом попадается. Здесь вот горячего копчения, он этим и хорош. То есть просто отрезаешь голову, выкидываешь внутренности, моешь, все, тушки готовы. Дальше первое, что делаем, это солью. Абсолютно. Любой солью немножко мы линей посыпаем. Первый этап. С одной рукой, как говорится, с двумя, конечно, комфортнее. Итак, <coughs> вот неплохо. Ага. Так. Солится. Утрили, ага. так, Дальше. Любая приправа. Можно просто даже. Перчик черненький. Также засыпаем. Весь процесс приготовления тушек, я думаю, минуты три. С обрезкой голов, да, чуть побольше. Соответственно, чуть-чуть внутри. Также. Вот. Значит, следующий шаг – это мы сейчас завернем каждую турку по фольгу. Ложим заворачиваем так вот поджимаем все есть получается вот такая пор сыя здесь немножко он сейчас должен у нас чтобы пропитался солью и специями тоже самое видите здесь без помощника даже как однорукий повод прекрасно справится Пусть будет потом великолепный, не оттащишь за уши никого. Угу. Угу. И так далее, всех запаковываем. Дальше, что важно, так как рыба копченая, будет у нас они а печеные, ее нужно немножко проколоть, делать небольшие дырочки, по несколько штук. Здесь мы разнообразить решили. У нас наряду с овенниками есть еще скумбрия одна и морской окунь. Также для холодного копчения более хорошие рыбы. Здесь окунь даже замороженный у нас. Ничего страшного, процесс копчения длительный, довольно-таки минут, наверное, 15 продлится, она успеет и разморозиться и пропитаться немножко специями, будет вкусно. Ну, лучше, конечно, не просто не замороженная рыба, а свежая, свежая, живая, как у нас леньки. Все. вполне готово, чтобы туда проник дым сколько нам надо, ни много ни мало так, коптилку используем самую дешевую в магазине, Не знаю, сколько она рублей 300 стоит, да вот, значит здесь какие тонкости, в принципе в инструкции все написано на дно где лежит первая решетка сыпем щепу любую, так, чтобы она примерно покрывала на сантиметр слой вполне достаточно так, дальше вот это важно, теперь мы эту щепу должны намочить можно заранее сделать, можно вот так вот, как я, эффект тот же самый вот, мочили Распределяем ее ровненько. Так. Далее вложим одну решетку. Сверху покрываем ее фольгой. Для чего это делаем? Покрывается фольгой, чтобы жир, капающий из рыбы, не попадал на Леющие Щепки И не давал горечь вот. Ну и собственно сверху Ложим решетку На которой будет лежать у нас Рыба дальше Берем ее И распределяем Как раз вот в эту картинню Рыбок 6 влезет. На всю подготовку у меня ушло вместе с потрошением и всего рыбы минут 10. Так, заложили рыбу, закрываем плотненько нашу коптильню. И просто берем, ставим на открытый огонь. Значит, 15 минут, по идее, должно у нас все это готовится, процесс занимать. Сейчас из-под крышечки пойдет дымок. Ну, так как там есть у нас еще и замороженная тушка, то подержим чуть подольше. Затем она сама остывает, и блюдо готово. Вот минуте на третий на на огне пошел дымок из-под крышки. Процесс пошел. Так, ну, где-то 20 минут примерно прошло, снимаем. Все, снимаем. Да. И ставим вот так остывать. Минуток через 10 можно подавать на стол. Ага. Ну, сейчас, процесс закончен. Ну, это не наши порционные. Так, приоткроем. Как видите, здесь вот с легкой копченостью.